Коллеги, Всё? протокол в двух экземплярах подготовлен. Простите. По итогу нашего заседания все члены комиссии должны подписать предложенный ага. протокол в двух экземплярах. Коллеги, ага. прошу... А э... есть да, конечно, Здесь они изготовлены. Все. Прошу э, приступить подписанию протокола об этом. А, да, уважаемый Андрей а, нет. Я, хороший, боюсь, да? я боюсь, что Вы я, я не могу подписать протокол, не прежде чем мне слово. Да, да, пожалуйста, да, да во-первых, мое. Во-первых, мое, во мое слово. А, ну, во-первых, мне очень жаль, что не были рассмотрены жалобы, так. которые были отправлены в почту почте. Они потерялись, но в этом нет ничего страшного. А, в этом нет ничего страшного. Люди, которые их отправили, ну, подадут жалобу в городскую избирательную комиссию на нерассмотрение своих жалоб. Да. Не верю а, в это да. никаких проблем. А, это первое. А, это, второе. Значит, а, хочу сообщить коллегам а, об той странной истории с, с списками исключенных избирателей, а, которая у нас происходила, а, происходила на участке. Значит, и вообще о той странной истории, которая у нас была в это, в, в, все это время. Значит, а, к сожалению, наши, наши уважаемые а, председатели в некоторой своей части а, неправильно поняли то, что им говорили на инструктаже, а, который происходил, если мне память не изменяет, 13 марта. А, к сожалению, а, ряд председателей поняли, поняли указание не вычеркивать людей из списков, Которые к ним поступили с территориальной избирательной комиссией. А, я, все понимают, да, что значит, у нас есть, поступает реестр исключенных избирателей. И его нужно полностью взять и исключить из списков избирателей. К сожалению, еще раз говорю, некоторые поли еще на заседании. Я на следующее утро приехал к уважаемому нашему председателю Андрею Александровичу Пономареву. И мы с ним этот вопрос обсудили. И он да. очень удивился. Да. И мы, мы с ним проговорили, что это очень странно что люди поняли так превратно э, разъяснения, которые им были даны потому что даже если, например, им бы и действительно были даны такие разъяснения, то ведь это же незаконно да. Да? а если им дадут, например, разъяснение прыгать вниз головой на асфальт или еще убить кого-то, они что, должны прыгать или убивать? наверное, вот это вот само оправдание да, или вот такое непонимание закона, что им где-то что-то говорили в тип это вообще очень неправильная позиция Значит, это я сразу же говорю ну вот дальше мы поговорили с елена Константиной, она тоже посетовала что к сожалению может быть все что-то и не поняли ну значит что что делать что делать все люди ну, квалификация наших э, участковых избирательных комиссий председателей которые слушают которым делали, говорят что-то да, одно они понимают отвечали. что другое к сожалению к сожалению страны да. и дальше мы, мы примерно наблюдали наблюдали следующую картину значит дело в том что в общем-то, у меня есть сообщение и у меня есть жалобы а, значит, наших коллег с участков, а, которые наблюдали эту картину Волочи. Вообще, эта картина, коллеги, делилась ну, примерно на три варианта действия. Первое. Ничего не, не исключали, Просто ничего не исключали. А, в этом случае а, были жалобы на то, что не исключали. А, были жалобы на то, что не, не дают знакомиться с документами. Ну, собственно, далеко, далеко ходить не надо. Значит, по порядочку. А, наш замечательный Касынов. Да, вот он, например, исключил не полностью. Не знаю почему. Исключил не полностью. У нас даже акт есть составленный о том, что к нему поступил такой-то реестр, угу. а у него исключено, там, я не знаю, там я не помню, там поступило 200, исключено 50. И составлен у акт на об этом. Как ну, на каком основании составлен акт или на каком основании он исключил? Да. На каком основании он исключил только частично? Э, да? Значит, вот у него составлен такой акт. Почему его подписали, подписал наблюдатель, списали все члены комиссии, ну вот так У наших соседей замечательных э, супругов <с -с -с -с -с -с скалкиных э, с 577-578 комиссии, другая история, они в недопуск впали. Они сначала не дали ознакомиться со списками избирателей нашим коллегам по избирательной комиссии Климшины и Кириловой, а утром они не дали ознакомиться с избирательными списками избирателей мне. Вот ровно так же. Я пришел, я сказал, будьте добры. Они сказали, нет, нет, нет, мы не дадим. А наш замечательный как его? У... Касымов? Не Косымов, а муж стал... как все, не надо меня ни о чем Прошу, Я, Значит, председатель 577-й комиссии не дал, не, стал, отказал мне в ознакомлении со списками избирателей а на том замечательном основании. Он сказал, слушайте, у вас, у вас ваша, все сплются, все, все уже знают, да, действительно вы значит У вас ваше ваш удостоверение. удостоверение подписано Шепелевым, поэтому, поэтому я вам не могу дать ознакомиться со списками избирателей. Ну отлично, ну прекрасно. Нет, значит, коллеги, я, я вам могу сказать, что это, это анекдот, конечно. Это анекдот. Но я вам могу сказать, что в последние последствия, вот опять же, понимаете в чем дело. А впоследствии эти люди начали рассказывать, что им ТИК запрещает показывать книги избирателей ровно та же самая история. Коллеги, а, а если ТИХ, во-первых, ТИХ – это территориальная избирательная комиссия. Комиссия принимает пролегиальные решение. Я не помню такого решения запрещ – запрещать знакомиться со списком избирателей, тем, у кого удостоверение под Я такого решения не помню, я все, все смотрю. Значит, а, а у нас у всех, кстати. Значит, поэтому, поэтому, опять же, а даже если такое решение было принято, оно было, оно было противоречило закону. Поэтому, О, конечно, уже думает. И наши, и наши, и наши, Нет, и наши решили, к сожалению, что? коллеги э, с председателя 577 и 578 участков э, грубо нарушили закон и целый ряд их коллег по комиссиям точно также нарушили закон, не давая возможности ознакомиться э, наблюдателям, членам избирательных комиссий со списком избирателей. И э, уточнить, были ли вычеркнуты из списков избир... из книг избирателей, а, тех, те а, люди, которые были включены в резерв исключенных. Это был один вариант. Второй вариант, а, да, вот где вообще не давали. А, второй вариант, где вот что-то такое вот выяснено, что исключено частично. Такие жалобы тоже есть, их кроме, кроме косы, его несколько о том, что было исключено частично, все заактивировано, все есть. И третий вариант, самый интересный, а, там где председатели были лучше всех. Вот есть, нет, ну, серьезно, говорили. есть несколько комиссий, которые я, Андрей Александрович, вот я сказал, я хочу, чтобы они Отметь, были премированы. Да, я да. Вас Примировать мы не можем, нас... но... Нет, я, я хочу, чтобы они были, не были не премированы. Можете, как... А как у нас снова имена? Не знаю. У нас теперь... Может как? быть, вы премируете? Да, грамотных. Грамотных. Я лично премирую, да, то которые сделали все, все хорошо, и по закону. Грамотой можно. Образцовая работа, вычеркнули всех, кто был указан. И прямо удивительная история произошла в этих комиссиях, Дарисан. Удивительная. Вы, наверное, да. не знаете? Нет. Не знаете, я всех было расскажу. Давайте. А вы знаете, как интересно? Значит, да. а в этих комиссиях огромное количество людей, сотни, сотни людей, нашли тебя вычеркнутыми из реестра избирателей да. и заявили, что они не подавали заявление. Да. А, значит, опять же, наши коллеги на избирательных участках разговаривали с людьми, uh -huh. кто-то писал жалобу, кто-то не писал жалобу, но набрано достаточно много контактов этих людей, которые готовы подтвердить, что они не подавали эти заявления, что они каким-то абсурдным образом выключены из комиссии. Значит, я еще не Я не перебиваю кричать, не надо. Не да, что они каким-то абсурдным образом выключены, выключены, выключены из списков избирателей. И что те списки избирателей, которые им спустили НИКа.. Но это не мы спустили, нам говорю, я, Еще раз, я не говорю, что кто-то виноват. Не, значит, не я не, не говорю, что кто-то виноват. Значит, я говорю... Вот слушайте меня. А -а -а. Значит, а, эта ситуация, на мой взгляд, очень странная. Она и нуждается в дополнительном выяснении. Нет? Она нуждается... Во-первых, странное поведение э, председателя которые не давали знакомиться с избирательной документацией, в том числе и мне, И в том числе и нашим коллегам. И всем на свете. Это массовая была история. Слушай, ну, это ты странно. Опять, слушайте, люди да, вот, все понятно. А вот какие люди меня перебивают, интересно? Дайте мне досказать до конца. Значит, а у меня, потому что я по делу говорю. А вот вы меня перебиваете не по делу. Значит, выйдите и там еще. и там постойте, Значит, надо, если боитесь. Значит, а я все-таки, если продолжу, то я закончу быстрее. Это факт. я, если продолжу, вы не будете меня перебивать, то я не буду начинать сначала, и это все будет гораздо быстрее. Значит, коллеги, значит, это очень странная история. Во-первых, массовое такое поведение председателей, которые не давали знакомиться с избирательной документации возможно, они прикрывали какие-то знакомые... Второе. А, значит, те, те, те реестры... А, кстати, я забыл, еще у нас есть пару замечательных случаев, тоже отмеченных вообще. Тоже еще одно поведение председателя. Председатели брали, отрывали, судя по всему, реестр, ну, последнюю часть, исключенных, и говорили, нет, в реестре не 250 человек, а 130 я, я просто я говорю, говорю, что есть такие зафиксированные случаи. 130. Ну потому что последние две циферки от реестра исключенных, ну, ли, листики, листики открывали и говорили, 130. Коллеги, значит, а, значит а, на мой взгляд, на мой взгляд, вот, вот, все это документально подтверждено жалобами, историями, телефонами, которые, в общем-то, собирали, собирали члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса с правом совещательного голоса наблюдателя и, и так далее и тому подобное Значит, плюс к тому вот я вы вот вы этот вы вот увидел совершенно чудовищный протокол 631 комиссии которая в общем я считаю что надо пересчитывать Значит, я предлагаю коллеги как минимум не принимать решение сейчас если мы его все-таки подписываем и понимаем его сейчас нет, мы сейчас ничего еще не приняли, мы еще не голосовали за этот протокол. Значит, как минимум, если мы его понимаем сейчас, то я, конечно, пришел а Мы уже протоколом... не Нет, мы подписываем еще. А, закон, Законом да, да, только подписание. Нет, я, секундочку, секундочку, я предложил отложить подписание да, протокола. Протокол, мое предложение. Значит, если мы его нет, откладываем, нет, нет. то мы разбираемся. Коллеги, если не откладываем, ну нет проблем. Я пишу особое мнение к этому протоколу, Хорошо. я его предоставляю потом, я описываю все вот это вот неприятную, на мой взгляд, ситуацию. Значит, я вам сейчас зачитаю норму, норму, закона. Сейчас, зачитаю норму закона. которая, как, как я считаю, позволяет мне поступить таким образом. Так. что? Болезнь у ну, меня да, сахар 25, и я сижу слушаю ветвь. Ну ладно, давай Что? Это полном. Ну, я это я понимаю. Нет, просто ладно. Значит, уже... а в случае, если допущенные при проведении голосования, для установлении итогов голосования пол. нарушения, поз... не позволяют достоверностью определить результаты, воле изъявления избирателей, вот в этом случае, да, мы не можем принять решение о восстановлении итогов голосования. Значит, это норма закона ФЗ-67. Соответственно, норма это есть, она мне позволяет написать такое особое мнение. Чем я, я этим правом воспользуюсь? Ну, собственно, все, я более-менее разобрал. Да, да, совершенно ваше верно.